Всем привет! Один из самых популярных холостяков шоу-бизнеса Егор Крид нашел девушку. 19-летняя тиктокерша и певица Валя Карнавал подтвердила в своем инстаграм, что они с Егором Кридом пара. На этой же сторис Валя заявила, что они с Егором встречаются. Ну раз уж на то пошло, хочу официально подтвердить наши отношения с Егором. Мы их не скрываем. Сам Егор Крид пока не прокомментировал отношения, но новогоднюю ночь возлюбленные провели вместе. Пара была замечена в сторис у Филиппа Киркорова, стоя за руки и наблюдая за салютом. Валентина Карнаухова, настоящее имя певицы, проживает в Москве и состоит в Тиктокерской группе «Доме Тиктокеров Хайп Хаус». Популярная девушка стала на платформе TikTok в 2019 году, когда за год существования страницы набрала 350 тысяч подписчиков. Сейчас у нее 11 миллионов фолловеров. Кроме того, Валя стала популярна и в музыкальной сфере, после того, как представила дебютную композицию «Психушка». К слову, летом 2020 года Валя снялась в клипе на песню Егора Крида, Девочка с картинки, где сыграла возлюбленную певца.